Пластинообразные потолки от фирмы BART – это не привычные плоские вертикальные рейки. Конструкция и дизайн наших потолков выгодно отличаются от подобных потолочных систем. Но обо всем по порядку. Начнем с панели Polyform, которая состоит из двух боковых профилей и двух зажимов. Благодаря такой конструкции цвета всех составляющих панелей могут различаться. Как и в кубообразном потолке униформ, о котором мы рассказывали в предыдущем ролике, такое решение позволяет направить потоки посетителей в коридорах, в залах ожидания и других общественных помещениях. Благодаря тому, что у боковых профилей нет привычных развитых ребер жесткости, панель можно изгибать по длине, создавая интересные дизайнерские решения. При этом верхние и нижние зажимы панели обеспечивают достаточную жесткость при монтаже и дальнейшей эксплуатации потолка. Крепятся панели полиформ к одноименной подвесной системе, которая состоит из несущего профиля стрингера и замка. Надежная система крепления, запатентованная фирмой BART, удобна при монтаже. При правильной установке панели замок сдвигается на несущем профиле с характерным щелчком, свидетельствующим о надежной фиксации панели. Стрингер полиформ также является шаговым, как и в системе Uniform, благодаря чему можно задавать расстояние между панелями от 60 мм. С этой подвесной системой можно использовать панели полиэкран. Верхняя часть аналогично панели ⁇ Полиформ ⁇ а объемные треугольные формы в нижней части, закрытые профилем шириной 30 мм, придает потолкам оригинальный внешний вид. Высота панелей ⁇ Полиэкран ⁇ может быть 95, 120 и 170 мм. Аналогичную форму имеет панель ⁇ Экран ⁇ которая устанавливается на несущий профиль ⁇ Униформ ⁇ Это позволяет комбинировать оба вида панелей ⁇ Униформ ⁇ и ⁇ Экран ⁇ Такая панель имеет треугольную форму вверху и плоскую внизу. Для придания системе индивидуальности между панелями экрана можно использовать различные вставки, такие как Combi 70 или панель PPR 83, о которых вы можете узнать в следующих презентациях. Как видите, пластинообразные потолки от фирмы BART это большое разнообразие форм и цвета. От темных оттенков до современных ярких решений и цветов под дерево. Уникальные разработки нашей компании открывают просторы для творчества дизайнеров и архитекторов, а также упрощают работу мастеров при монтаже и эксплуатации. БАРТ. Гарантия качества. Самую свежую информацию о наших продуктах вы найдете на сайте www.bart.su